Ребят, всем привет, меня зовут Алан Шкудер, я трейдер с 13-летним стажем и сегодня я записываю видео специально для Amarkets а наших партнеров. И сегодня мы по технике посмотрим, как на прошлой неделе по основным инструментам криптовалют, которые можете торговать в терминале Amarkets. А Кстати, я считаю, что очень удобно здесь все сделано, быстрое исполнение и прикольные графики. Ребят, смотрите, значит, что сейчас у нас на криптоинке? Я об этом говорил на прошлой неделе, что у нас сейчас, в принципе, по битку можем мы сходить немного ниже. Мы сейчас вот пошли, подошли к нижней границе данного диапазона в зоне 17800. Значит, у нас тут был уровень еще 21, а, кстати, надо его тоже отметить, потому что он сейчас будет уже рабочим. Вот этот уровень 21880, видите, вот. Вот тут вот, тестировали и действительно он отработал. Он, конечно, внутренний не очень не нравится, но все-таки сейчас реально я рассматриваю больше на разворот цены, потому что такой уровень так легко не пробивает с первого раза. И я думаю, что в любом случае у нас цена должна в любо... развернуться хотя бы в моменте, сделать откат в зону 21 800, там может быть там 23 тысячи, посмотрим. Думаю, что этот уровень не будет пробить, но могут сделать ложный пробой данного нижней границы, там 17 800, 17 600. То есть пробить в моменте и вернуться обратно. Это будет в принципе неплохой сигнал, так как у нас э, после таких э, пробоев э, резко идет вынос цены, я бы сказал бы так, в обратную сторону. И может быть мы как раз соберем все стопы. Потому что в целом уже очень долго идет негативная динамика по битку. Мы видим, что у нас уже там с, ну, месяц почти идет такое снижение по битку локальное. Ей достаточно много уже упали, плюс уже экстремальная точка, набрали уже какую-то часть позиции здесь и посмотрим, может быть какая-то реализация будет. Давайте посмотрим все-таки S&P, S&P все-таки посмотрим, потому что S&P у нас как такой поводырь, влияние на крипту и на все остальное. В целом S&P, ребят, тоже нормально был упал, это было ожидаемо после такого роста и значит, ну пока нисходящая тенденция сохраняется, в чем вот момент S&P-шки. Что-то не рисуется тогда не хочет рисоваться что не хочет странно этот уровень рисуется а я понял то вот здесь надо рисовать вот ребят смотрите видите вот она вот эта штука в принципе скажем так это у нас нисходящая линия тренда видите он в принципе, может быть еще будет какой-то отскок сюда. Но реально нужно эту линию пробивать, ребят. Если не будет пробиваться, может быть реально более глобальное падение. Но все-таки локально вижу, что все, от, отскок все-таки после S&P СН, по будет в любом случае. Локально сейчас ближайшие недели-две, я думаю, мы должны отскочить хотя бы там на 4.050, 4.100, а там дальше будем смотреть. Пока что видите внизу и биток тоже реагирует на это. Я думаю, что биток раз тоже с нижней границы и как раз и оттолкнется. Значит, эфирчик. Что у нас эфирчик, что-то сохранилась эта линия, странно. значит, что у нас по эфиру, эфир мы уровни проводили раньше были и значит, что у нас нижняя граница, кстати, а что хотел сказать по эфиру, у нас сильнее рынка, потому что сильнее битка, намного, у нас биток падал, посмотрите, эфир скорректировался реально тут на сколько здесь, ну на 10% наверное, да, Но, ребята, это вообще даже незаметно. Но если пойдет, если пойдет, то первая цель будет вот здесь, 1250, значит, э, потом дальше 1000 долларов, понятно, круто цифра, ну и 900, вот пока у нас такие основные уровни, то есть ниже 1450, там что-то можно смотреть. В данный момент я бы ничего не делал здесь, честно, тут непонятно, куда оно будет двигаться. То есть вот у нас здесь уровень есть в зоне там 2000 долларов хороший, который тоже развернули экстремальная точка. Ну или от этой точки 1450 смотреть на лонг. Пока так себе, конечно, по эфиру. Ну вообще непонятно пока смотрится. Посмотрим 4-часовик. Ну да, то есть откатился. В целом можно отсюда отскочить, но зависит от того, как будет там себя чувствовать биток. Хотя эфир, я повторюсь, реально сильнее рынка смотрится, намного. Дальше. Адевич, кардан, ада. Здесь тоже наторговали, в принципе, ну вот смотрите, она тоже сильнее рынка, друзья, потому что, в принципе, а что, ага, вот показали, сейчас тоже не, не было видно. Значит, по АДе, по АДе, по АДе, что у нас здесь, значит, вот раз, тут какая-то зона есть, еще, кстати, вот это не двигается Значит, вот по АДе раз и вот два есть уровень. Э, который у нас истории тоже 0,42 с половиной 0,52 с половиной вот вот здесь как бы 0,52 с половиной тоже такой себе тут ничего э, и 0,55 но пока в диапазоне я брал бы ребята если брать вот нижней границы 0,42 с половиной со стопом за лоу тогда будет более понятно сейчас это вообще не понятно что происходит дальше дэш, значит что у нас подаешь подашь вот здесь восемьдесят четыре с половиной но такое нижняя граница кстати канала Ну тут можно ребят рассмотреть в принципе можно рассмотреть хотя что-то он что-то он не ложится не могу понять почему что-то тут не показывает всю историю что-то всю историю еще не показывает всю историю мне кажется что там не все Какое бы какой дата хотя нет не 7, а ага, что-то на шестое вот. Но с нижней границы с этой можно в принципе смотреть. 56,5 в целом можно рассмотреть, как будет вести цена и дальше уже если будет отскакивать, то можно брать. Значит, что у нас по по, -по, -по? по, по саланчику. Солана в нижней границе тоже стоит. Ну я, ребята, брал бы, ну в принципе здесь неплохо в целом-то. Здесь вот неплохо, но так себе. Так, себе пока что. Разве что брать и со стопом вот за лоу. Это можно, в принципе, сделать. Небольшой стоп. И стейком там 36-37. Неплохо смотрится Салана тоже, ребят. Э, ну, я бы брал бы от 26, конечно, если будет. Но сейчас локально, в принципе, может отскочить. Не факт, что сюда дойдут. Посмотрим, как будет биток чувствовать. Лайткоин, э, что у нас? Завалили тоже. Почти возле нижней границы, но далековато. Далековато, вот этот уровень 52,5, ну хотя бы по 53 надо брать, по 51 стоп. По 53, 51 стоп, значит, нам 6 долларов взять. Ээээ, то есть 59, да, можно спокойно так, так можно. То есть 50 где-то 3, 51 стоп. Значит, вот так должно у вас, у вас происходить. Пока что цена очень далеко находится. Очень далеко находится возле точки в целом и сопротивление на 64 и 3. Ну, такой диапазон. Хотя обычно, когда цена двигается, да, то еще раз тестируют эту нижнюю границу. Еще в принципе раз должны сюда сходить по итогу. Там дальше посмотрим, как будет происходить события. Дот у нас. Что у нас дотик? Так. О, дот кстати красиво. Тоже смотрите, ребят. Можно пробовать заходить со стопом ниже 6,7. 6,71. В целом, где-то вход 6, может 85, вот так вот. Ну и по целям, где-то 7,5-7,7. В принципе, неплохо дот смотрится. Неплохо дот смотрится. Хотя пока. Ну тоже нижняя граница. Я думаю, с такой консолидацией должны куда-то выйти. Но не может быть, что так внизу, прям кто-то будет сильно там, его давить, продавать. Я думаю, что в любом случае должен быть какой-то отскок нормальный, а потом дальше посмотрим. Хотя бы сюда по доду, хотя бы на 15. Должен быть, учитывая, что это за монета и так далее. Дальше EOS. EOS, кстати, сильнее рынка, как ни странно. Вот смотрите, уровень мы с вами тогда проводили. Смотрите, как отработала. помните, с вами прошлой неделе проводили уровень, вот его не трогали, посмотрите. Вот отработка этого уровня. 1.38 просто. Шикарно. Ну уже отскочил, уже все. То есть уже отскочил, 1.38 был хороший уровень зеркальный с истории. Отработал он неплохо. TRX. Сильнее рынка TRX, конечно, но я бы не лез бы сюда пока. Пробили были вот эту зону, но разве что 0.06, шорт можно рассмотреть, конечно, Ну хотя он смотрится реально сильнее. Вот здесь вот цель будет, вот цель где-то 0.57, вот сюда вот. ну как бы вот здесь красиво стоял, ну такой странный инструмент, если честно. Значит, Люман. что у нас Люман. о, тоже возле нижней границы, Вы посмотрите, возле нижней границы в целом неплохо, но надо, чтобы еще немножко постоял, маловато пока постоял и можно со стопом ниже лоу. Пока видите импульс и нету пробоя. То есть нету импульса, то есть нету э, пробоя, нету импульса. Прошу прощения. То есть э, должен быть после пробоя, должен быть импульс. А импульса у нас нет. Значит, пробой может быть ложный. Как-то так. Э, значит, что дальше? Еще у нас на порядке дневном. XRP. Что у нас по XRP? Та-та-та. Э, что тут тоже дали хвост в целом, и ничего тут сильного, прям такого нету. Дали хвост и все. Ну, такое. Пока к терпение интересно, не лез бы. Тезос. Тезос. Возле 1.38. В целом можно рассмотреть 1.38. Но я бы тоже подождал, пока непонятно, что тут происходит. И BNB. Но BNB -шка сильнее рынка, то понятное дело. Но здесь не к чему привязаться. Вот что по BNB, что не к чему привязать. То есть уровень находится нормальный вот здесь. Видите, вот, смотрите, вот, вот этот нормальный уровень. Где-то 244. Здесь внутри диапазона я не понимаю. Вот это, что происходит. Вот тут внутри диапазона, ну, такое что-то. Вот пробили 273, неплохой уровень тоже стояли. Я разу что на откате. Ну, ребят, пока тут надо понаблюдать. Не понимаю, что делать, если честно. И что еще, так, так, так, это посмотрели, ну вот что самое главное по битку, что сейчас будет, будет такая какая-то развязка. Если будет пробивать вот эту нижнюю границу, то скорее всего уйдет дальше. Но я пока в это не верю, если честно. Рынок может доказать мне тоже, в том числе, что это возможно. Но это нормально будет. Я пока в это не сильно верю, но посмотрим. Я думаю, что все-таки отсюда будет какой-то отскок наверх. Знаешь, ребят, еще что хотел вам предложить. У нас... В нашей компании есть такая финансовая консультация по финансовой грамотности, то есть индивидуальная программа по формированию криптовалютного портфеля. То есть что будет здесь, вы можете разобраться по ссылке ниже под этим видео. То есть тут будет принцип геррификации, план работы, как рассчитывать депозит. То есть там 90 минут консультации веду я или мой партнер Александр Ядрененко. Многие его, наверное, тоже знают. Он победитель, лучший честный инвестор, в 2011 году на украинском бирже, там с прибылью 961%. Можете все посмотреть, это есть в свободном доступе. Значит, по консультациям нужно просто оставить будет ваш, ваше имя, ваш имейл и ваш телеграм. И вам с вами свяжутся, вы можете все детали оговорить. Цена адекватная, небольшая, поэтому, ребят, кому интересно, можете записываться, достаточно у нас... Классный крутой материал на личном опыте, то, что мы изучили и welcome, всех ждем. Значит, ребят, мы с вами увидимся также на следующей неделе с таким же обзором, посмотрим, как это работает рынок. Сейчас не сильно интересно, прям честно скажу, не сильно интересно, но обычно такие как раз после таких вот э, ну, затуханий, я бы сказал, бы какой-то волатильности, да происходит самое сильное движение. Поэтому возможно, что мы будем потом иметь просто хорошее движение по многим монетам после какого-то накопления позиций, но я говорю сейчас возле нижней границ скорее всего могут быть какие-то ложные пробои, но я думаю все-таки рассматриваю пока на отскок наверх, учитывая как себя чувствует сейчас инструменты, там S&P и так далее я думаю все-таки отскочит, в моменте потом посмотрим, что будет дальше, поэтому вам желаю Прибыльной недели, прибыльных сделок, пишите свои комментарии, ставьте лайки, если что-то интересно или вы хотите спросить, также пишите, мне будут говорить, я буду отвечать на вопросы. И увидимся с вами на, на следующей неделе. Все, с вами был Роман Шкодер. Всем пока.